Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья и вы снова на канале Европлан Лайф. Помните, мы с вами были в гостях у семьи Высоконовых. И там, помимо большого разнообразия карликовых хвойных, было одно растение, которое привлекло внимание зрителей. Пестролистная форма черной березы. Не знаю, насколько камера хорошо передает, и можно ли с такого расстояния увидеть, но я нахожусь перед своей самой любимой березой. Это нигра, береза черная. И, если честно, я никогда не думала, что у нее есть варигатные сорта. Оказывается, есть. Мы постараемся в одной из ближайших передач сделать отдельный цикл, именно о березах. Вы не представляете, какая у нее красивая, необычная кора. А плюс еще варегатность, я думаю, что это растение достойно занять почетное место в вашем саду. Вот сегодняшний выпуск я хотела бы посвятить этому растению. Не только этому сорту, а виду целиком. Как большинство растений, украшающих насад, Черная береза родом Северной Америки. Там ее можно встретить на заливных равнинах и болотах. Причем в основном она предпочитает южные штаты. В литературе можно встретить упоминание, что это самый теплолюбивый вид. Действительно, большинство представителей берез жаркому климату предпочитают что-нибудь похолоднее. И в отличие от черной избегают болот. Однако мои наблюдения за этой культурой в Ленинградской области говорят, что наша погода ее не пугает. Береза прекрасно переносит все выкрутасы питерской погоды. Я не замечала, чтобы она страдала от весенних возвратных заморозков. Боялась ветра или ей не нравилась наша зима. За последние 10-12 лет эта культура вела себя более чем сносно. Наоборот, у нас с вами не так много деревьев, которые терпимо относятся к подтоплению. Наша с вами привычная плакучая или бородавчатая береза, к примеру, совсем этого не переносит. Это, конечно, не значит, что черную березу нужно высаживать в болото или в воду. Все-таки мы с вами имеем дело не с водными, а с сухопутным растением. Но если у вас весной, после таяния снега, долгое время сырый участок, то не так много растений, которые будут чувствовать себя комфортно. А вот черная вполне. Плюс кислые почвы ей тоже подходят. А это на самом деле для многих является существенным плюсом. Но есть одна вещь, с которой черная береза смириться не сможет – это освещение. Ни о какой полутени или тени речи быть не может, ей нужно солнце. По агротехнике, наверное, все – влажные почвы или регулярный полив, открытое солнце и это растение будет радовать вас долгие годы. А теперь давайте поговорим о декоративных качествах черной березы и немного о сорте, который так понравился нашим зрителям. Этот вид несколько отличается от привычной для нас белоствольной березы. кора у нее отнюдь не белая. В молодом возрасте розовая, иногда красновато-коричневая. Но с возрастом именно кора привлекает наше к ней внимание. Она закручивается и отслаивается. Береза стоит словно в каракулевой шубе. Зрелище просто волшебное. Особенно эти березы хорошо смотрятся в группе. А теперь о варигатной форме, которая так понравилась вам. Этот сорт известен под названием Шайлаш сплэш. Он относительно молодой. Был впервые найден в питомнике в Северной Каролине в 1999 году. Сорт имеет пирамидальную крону, и можно сказать, что это растение будет украшать ваш участок круглый год, летом придавая легкость за счет пестролистных листьев, осенью своей ярко-желтой окраской, зимой, привлекая внимание необычной закрученной корой. А весной Весной будет казаться, что дерево все словно в розовой дымке, так как белая часть молодых листьев будет с легким розовым оттенком. Прогнозы по зимостойкости делать не буду, так как все-таки варигатные формы намного менее зимостойкие, чем основной вид или другие сорта с нормальными зелеными листьями. Думаю, что в суровые беснежные зимы эта береза будет подмерзать, и не уверена, что в Московской или Ленинградской области это растение сможет достигнуть заявленных 10 метров. Скорее всего, оно примет приземистую низкорослую форму с широкой кроной, но это, это моя версия. Будем ждать вестей от Александра о том, как развивается это растение.